В общем, вот этот наш энергопоток, который сейчас вот происходит, да, вот, там Серега пока молчит, там Рома, э, Владимир, это не суть важно. мы все равно вот в этом потоке, потому что э, кто слушает, кто там добавляет какие-то мысли, возможно, не озвучивает, мы вот в этом вот энергопотоке находимся. Э, когда рождается какая-то идея, какую-то эту самую, нужно, ну, как бы это сказать, вот опять же, вот э, слова, они неправильные образы в вас рождают, да, то, что я озвучиваю, кто-то из вас что-то говорит, все равно недостаточно тонко, недостаточно точно передается эта мысль. Вот, потому что, как вот это, опять же, повторяю сегодня неоднократно, да, рождаются вот эти псевдофигурки какие-то, да, так и точно мысль. Картинка на вот этом столе, да, который вибрирует под воздействием определенных звуков, вот, а человек хотел протранслировать не плоскую картинку там из песочка рассыпанного, вот, а объемную такую, да, насыщенную с запахом, светом. И не всегда это удается. А мир он очень многомерен, он очень многогранен, очень насыщен и огромное количество энергии. Ну и я так, ну как бы это сказать, да, подозреваю, что когда мы входим вот в это состояние, ну опять же вот слава такой термин озвучил эйфория. Вот бывает, после откровения какого-то, посещают, ну, я так интерпретирую, да, вот такой вот вариант, да, этого ощущения, да, когда открытие ты осуществляешь, у тебя душа начинает петь, ты выходишь на новый уровень осознания, у тебя вот это прет, как вроде ты там буквально со Всевышним там на короткой ноге общаешься, вот это вот состояние, да, вот. Ну, некоторые, к сожалению, там прибегают всевозможным там психоделикам и прочее этой мототени, да, э, вот. А лучше всего, когда это происходит методом своих вот этих усилий таких духовных, душевных, интеллектуальных, вот, тогда вот посещают вот эту вот вещь. Ну, опять же, мы как бы всплываем на новый уровень, вот, и э, опять же, вот как в игре, да, в обычной компьютерной игре, там, допустим, в стрелялке. Завершаешь ты уровень, замочил ты этого босса уровня. Вот весь такой крутой, сейчас я дальше рвану. Выходишь на новый уровень, дается тебе допуск под этим вот откровением, под этой эйфорией. Выходишь на новый уровень, а там первый встречник, какой-то там бесенок, блин. А он, оказывается, уровня практически сопоставим с тем боссом, которого ты заваливал там полчаса, а может даже переигрывал многократно. Понимаете? И это вот так вот получается. И не, и не надо никого в этом обвинять. Ни себя, боже упаси, ни в коем случае. Вот. Просто мир устроен вот таким вот образом. Ты всплыл на новый уровень. На новый уровень. И, как говорится, добро пожаловать в вот это вот состояние. Вот. А там, кроме ну... Кроме светлых сил, да, которые тебе будут помогать, да, и высшие силы, которые все равно контролируют, я уверен, осознаем мы или не осознаем, но наша высшая ипостась, наша высшее Я, все равно это контролирует. Вот. И, ну, к сожалению, так сказать, на каждом уровне, чтобы карась не дремал, да, помните, как Трехлебов говорил, находятся определенные такие, ну, не надо их персонифицировать, да, просто определенные сущности, там, или э, новые какие-то энергии. Вот. Я вот призываю все-таки, допустим, как вот, да, э, я там и критиковал ее, и попытка общения получилась не особо такая удачная, да, вот, потому что на самом деле э, Ольга Хмелькова от нас просто, ну, скажем так, ну, отмазалась, да, пообщалась вроде, она по, по сути отмазалась. Э, откровенно не захотелось с нами беседовать. Вот я вот призываю выходить в нечто похожее, понимать что ну, врагов нету, негатива нету. нужно учиться работать со всеми видами энергии, даже те которые как бы воспринимается, что они как бы из нас что-то выкачивают. Вот. Я сам конечно учусь пытаюсь этому да, осознать это научиться этому да, работать да. Вот. ну помните опять же, из ведических писаний хлеба уже говорил. Э, а, Миша включил, да ладно. Э, сила ночи, сила дня, все единая э, херня. Вот такие пироги. Вот надо выйти на вот этот уровень понимания, э, не, э, не пугаться, э, не обвинять никого. Вот. Тем более себя не обвинять. Что, блин, вот блин, я вот что-то неправильно сделал, я вот поднялся или поднялась там высоко, и вот мне поэтому крылья подрезали. Нет, это ни в коем случае не нужно. Нужно просто, э, как бы это сказать, да, анализировать, да, проводить вот эту инспекцию серьезную, а что происходило, прочувствовать. Вот. Я же, опять же, призываю к чему. Все время быть, вот некоторые соратницы да, воспринимали это как-то болезненно, неприятно, что там с недоверием ко всему нужно относиться. Нет, э, нужно все время э, с, э, прочувствовать мысль какую-то выражаешь, да, деяние какое-то делаешь, ну, условно, идешь куда-то, да, и нужно не то, что опасаться кругом головой крутить во все стороны, как вроде ты там на фронте, да, вот, нет, просто нужно отслеживать, ну, тот мир, который вот вокруг течет, мир же меняется, мы меняем его, и мир меняется, и нужно это все, это дело отслеживать, насколько это все, ну, скажем так, не то, чтобы безопасно, да, вот. Нужно это раз и навсегда это Убрать э, ни, Никаких врагов нету Никаких опасностей нету э, Ну нужно здраво к этому относиться да? Ну здорово просто-напросто Не идти хлебалом не щелкать И в яму какую-то да, вот Как Шляхов рассказывал да? ну, Надо смотреть все-таки под ноги эпизодически Не только там галок считать да, вот. И не только там в небесах все время А вот элементарные такие вещи Ну то есть надо быть в максимальной Такой осознанности и за физикой следить, да, за физическим своим состоянием этого тела. И в то же время пытаться быть над, э, над, над собой, максимально высокого уровня. Причем уровней, вероятно, нужно отслеживать сразу с нескольких. Ну, условно говоря, там со второго этажа видеть, ага, вот как там вот этот мой персонаж побежал где-то в компьютерной игре, там, ролевой, да, наблюдать, да, в изометрии. Вот, еще более этот самый, да, вот вы сидите за компьютером, включили в эту игру. Ага, так, подожди, сейчас что-то, блин, может такое, да, а дай-ка я сейчас сохранюсь, вот, потому что почувствовал, сейчас будет какой-то подлянский момент от разработчиков, да, вот, а еще более такой уровень, да, что ты же, ну, ты же за компом же не сиди сутками, да, вот, вот, чтобы и это одновременно, понимаете, вот, вот, условно говоря, вот как я вот попытался сейчас вам рассказать, как этот мир устроен. И в подтверждении этого, да, кроме этого физического тела, которое вот туда уже проникло, и там стреляет, что-то там вообще э, психика такая сломана, там детишки не выдерживают, а и взрослые дяди в этих танчиках, да, э, сутками играют, там, чуть ли не этот самый, да, вот. За деньги, за реальные деньги-то покупают там новые какие-то прибабасы, идиотские. Вот, то есть надо быть все время на разных этих самых, да. Вот, при этом стараться все-таки этой жизнью ну, максимально, скажем так, наслаждаться. Вот. Мир даже при всем том, что вот он, ну, вот он очень безобразен, очень, конечно, его извратили, да. Вот. Но все равно он прекрасен по-прежнему, все равно он прекрасен. Надо находить вот эту вот э, грань того, что вот, цветочек да, какой-то, вот он пахнет все равно, да. Даже при всем том, что там якобы сверху сыпят какую-то гадость, вот пылищу какую-то ветрюган несет, там, вот. Э, но все равно находить это вот прекрасное чего-то, да? Интерес Потом вообще... Интерес проявлять ко всему, исследовать все, что новое. Вот как ребенок изучает новый мир, вот точно так же. Передаю микрофон. Да-да-да, Миша, благодарю. Даже те, которые вот не понимающие, да, ну, допустим, близкие родственники, или там вообще не близкие родственники, первая встречное, вот попытаться с ними не бодаться, не воевать, а вот... Как-то вот так вот, блин, ну не то чтобы хитро, да, ну пусть воинскую хитрость такую, вот придумать, как-то выйти на такое общение, что они раз вот, блин, и обезоружены твоей какой-то детской непосредственностью или каким-то таким этим самым, что вот тут, тут идет вот навстречу какой-то там этот самый, да, э, военный какой-то там или полицейский или еще какой-то, и весь такой уже готов тебя там это самое, а ты как-то такой делаешь этот самый финт ушами и опа. А оказывается, блин, а у него же там, ну, внутри там сердце есть, да, он же человек, он же чей-то сын там, может чей-то отец там и все такое прочее, да. Вот, и вот так вот, вот, вот, вот как-то к этому миру вот так вот нужно. И тогда, блин, все эти, ё-моё, блин, ну, проходи, блин, вот, ты уже вышел на уровень мага там или бога, вот такие вот пироги. Да, это, конечно, дико тяжело, это я тоже теоретически так говорю, но нам надо выйти на это вот понимание, да. Вот, передаю микрофончик. Олег, у меня так на границе было, как проезжал обратно. Подтверждение твоих слов. Там это, кордоны стояли, все это. Так быстро, все мужики из автобуса на выход. Ну, вышел я и еще какой-то этот дядька там вдвоем. Остальные все там женщины, дети до старики были. Ну, вышли там все такие, ух. Готовы, ну, реально, ну видно, что напряжены. Я такой, ну как вы, все, все ли хорошо? Сегодня хороший день. Там, там, такой, знаешь, непринужденный разговор завел. Там. А вы что, этих что ли, диверсантов ловите? Молодцы, правильно, так держать, вот так же продолжайте, молодцы. Все, Максимально доброжелательно. Он там хотел что-то мои документы перепроверить, он что-то посмотрел, так что-то. Позвонил что-то куда-то, все, все, езжайте. Все, а хрен его знает, если бы не проявил бы вот это, что бы было? Вот тут то же самое. Так что да, пользуйтесь. Как там, помните в фильме Джентльмены удачи, вежливость, лучшее оружие обора. Но тут в данном случае вежливость, лучшее оружие светлого, здравого человека. Передай микрофон. А, еще вот. Играющие это все делайте, играющие. Вот действительно, как игрушку какую-то отыгрываете. Вот это сложно сделать вот с непривычки, но чем чаще будете вот это практиковать, тем лучше у вас будет получаться. Все, передай то есть, получается, когда ты залипаешь, то есть воспринимаешь это очень лично, очень глубоко, очень погруженно, ты опускаешься на вот этот вот уровень физического тела, а когда ты это воспринимаешь отдаленно, ты как бы поднимаешься с другой стороны, а, ну какие-то эмоции -то должны быть. То есть, если ты вообще, вот, как Олег Сергеевич же говорил: увидишь, что без мысли в голове ничего не будет. То есть, если, как говорят эти, словить состояние вот, вот без мысли или чего-то, это остановка, это ну не смерть, а просто остановка. Тогда получается, что должен быть какой-то баланс между игрой и полным погружением стопроцентно. Вот где он? Как, как его поймать? Это очень серьезный вопрос. Вот над этим как раз, Слава, да, вот это над этим как раз и бьются. Но ты очень здорово термин применил, да, залипать. Вот. Единственное, что я вот предлагаю этот самый, да, именно вот это вот понять, этот термин залипнуть. И не обязательно на этой физике. Залипнуть некоторые могут на уровне, допустим, там, лего, лего или еще где-то, да. Кто-то там залип в локи в какой-то, корчит из себя уже Бога. Вот. Это тоже залипание. То же самое. Это как раз вот эти прелести, да, по ведической традиции. Оно же ситхи. Вот, когда ты овладел какими-то ситхами, да, вот, ну и хорошо, и двигайся дальше. Да? А некоторые факирами становятся, начинают бабло рубить, там трали вали, ну, условно говоря. Движение. Вот. Все время пребывать в движении, не застывать. Опять же, это ведар же хлеба, опять же, озвучивал, да. Вот. Часто сейчас упоминаю Алексея Васильевича, да. Вот. Пройти все формы не застыв ни в одной. Вот все время нужно вот эту свою точку сборки, не то чтобы даже ее смещать. Вот, вот получается этот самое. Слава, хорошо ты подвинул на этот самый, да. Нужно, чтобы это даже не точкой сборки было, да, а чтобы это была такая, ну как бы сказать, наверное, линия такая, да. Чтобы ты все время мог одномоментно эту точку сборки превратить ее это, в линию сборки. И все время находиться и на физике, чтобы это было там. Точка, так сказать, отправная, концентратор всего твоего физики этой, да, буквально там трехмерного пространства. И во все эти вот тела и оболочки, все эти уровни, где находятся твои, э, ну, э, сущность, так сказать, разбросана, да, от тела Бога и до э, вот этого плотного, так сказать, состояния, да, тела. Вот, вероятно, вот так вот все время. Баланс, ну, да, вот получается, что это некая такая сложность. Вот. Вот по своему опыту могу сказать, да, вот это вот опять же слово, которое ты применил, эйфория, да. Интересно этот самый, я как-то оно из лексики своей вылетело, да. Вот надо его тоже применять. Вот это состояние, ну я не знаю, как бы это сказать, блаженство или ощущение в своей, в своего могущества подтвержденного. Не то, что у тебя там какой-то закидон под воздействием каких-то лекарств или там еще чего-то, а вот подтвержденное, что ты когда вот начинаешь это, и ты буквально слово сказал, что-то такое сделал, оно сразу так бум-бум-бум, все это воплощается, все это подтверждается. И ты входишь в такое состояние, вот это у меня было много таких этих, даже длительно это было, вот по осени 2014 года, вот у меня длительное такое было состояние, что меня из него выводил вот Ян и говорил, батя, ты заигрался. Вот. Вот именно было вот такое состояние, когда я, ну, маговал, так сказать, налево и направо, в этом состоянии был дни и ночи напролет. Буквально вот много-много таких этих самых было суток. Вот. Но... Долго все равно не получилось в этом состоянии находиться. А это другая, сейчас вот позвольте этот самый, да, позвольте, так сказать, вернув в другое состояние, которое вот упомянул Миша, про вот этих, которые пытаются остановить течение мыслей, да. Вот я считаю, что это все-таки, ну, как бы это сказать, да, эта движуха, этот аспект знаний, он все-таки опасен и вреден. Вот. Почему? Ну, я так полагаю, что мы... Это да, это можно. Вот, допустим, вот этот ресурс, этот суродение. Вот они продвигают вот это... Выворотом это они это называют или еще как-то. Вот Я так полагаю, все-таки это опасно в каком плане? Мы можем вывернуться, конечно, да? Или вернуться, не суть важно. Но мы уйдем в общее целое. Ну, условно говоря вот мир этот вселенский бесконечный без времени без пространства откуда мы пришли как частица творца то есть мы уйдем в это единое целое бесконечное безначальное то утратим индивидуальность получается уникальность свою в этот момент потому что я полагаю полагаю что это э, даже не заблуждение это такая провокация потому что но мы же этот мир сотворили, ну пусть это голограмма, пусть это временная просто, ну ладно, пусть это будет человекоподобная эта сущность. да, Ну допустим, Всевышний сотворил этот мир просто как своя мысль. Лежит это высшее существо на океане причинной материи и кайфует, ну как я говорю, пьяный мужик в луже своей блевотины. вот. Но мы же это все сотворяли, пусть это мимолетно. Вот, как говорится, день Бога там 220 миллионов наших типа лет. Вот все такое прочее. Но я все равно полагаю, что уход, э, не выполнив определенного предназначения, это некое такое предательство. И я вот я же говорю, мне показали эти три варианта по смерти, да? И это как ты уходишь туда, не выполнив свое предназначение. Вот. Это не то, куда мне показали вот это. Это не вот это бесконечности, безначали. Это как бы вот это вот... Э, ну, как, как его назвать, я не знаю, тамбур, что ли? Где вот это вот, тебя встречают и, соответственно, тебя перенаправляют куда? А, да, кстати, этот самый, не озвучивал, сейчас как раз фиксация идет. Буквально вчера или позавчера, наконец, пришло понимание того, прав я или не прав, я не знаю, процентов не могу доказать. Тогда я видел, сейчас я видел немножко по-другому. Недаром я, собственно говоря, предупреждал. В по уходить все-таки не стоит. Не рекомендую. Ни в каком виде. Не выполни предназначение, тем более не выполнил. Вот. Я увидел, мне вот показали этот самый, да, на краткий миг. Валгалла свободна сейчас. Вот этот Асгард, в котором эти самые, да, души пируют воинов, которые погибли за правое дело. Вот. Но они же заморались. Вы понимаете, это все это дело, да. Убивать все равно нельзя. Вот. Они погибли за правое дело, защищая там все как положено, да. Но они находились в Волгале. Погибшие эти герои, вот мне тоже это показывали. Они находились в Алгале, ждали, когда будет. Или их по новой воплощать. Где-то надо что-то защищать. Герои нужны такие небесного уровня. Вот. Или э, выбирать. То есть не выполнили они или выполнили. То есть надо все-таки определиться, так сказать. Вот. Вот мне вот показали, что Волгала сейчас свободная, практически свободная. Вот, все героев перевели, большую часть перевели как выполнивших свое предназначение, то есть они очищены от прегрешений, а некоторые, которые попали в Алгалу, ну скажем так, не прокачанные еще души, которые только-только, буквально первое воплощение, но неправильный путь избрали, но ну, оказались, скажем так, не в том месте, не в то время, вот, ну и превысили, так сказать, предел... Ну, самообороны, так сказать, Отечества или этого самого, и осквернили себя убиением кого-то там. Врагов, конечно, безусловно, но тем не менее. Вот они сейчас активно вот сюда, вот на эту территорию, где идет специальная военная операция, помещаются в виде э, ну, разных бойцов, с разных сторон. Вот тут чтобы чтоб вы понимали, кроме, так сказать, э, э, с этими буквами, да, латинскими, якобы с той стороны какие-то там подразделения идет, которые там якобы называются ну, бывшая там Советской Республикой какой-то, да. Кроме этого еще огромное количество есть наемников, да. Вот. Э, ну, с разных сторон. Я, я мягко здесь скажу, чтобы об этом не этот самый, чтобы вы не думали, что с этой, условно говоря, стороны, ну, как я считаю, наша. Вот. Что нету там каких-то этих самых. Там тоже есть. Вот. И вот мне вот дали увидеть это все это дело, что Волгала очищается вот этот азартерийский все там вот этот зал для героев все он практически уже пустой да да передаю микрофон это очень хороший знак олег значит все закончится очень очень скоро так что готовьтесь будет очень интересно ну в хорошем смысле имеется в виду каждая сестра получит по своей серде вот то, что сейчас наблюдаем. Я в своем окружении наблюдаю, а под фиксацию, извините, озвучивать не буду. Но такие дела. Оно действительно идет, каждый по Серге получит. Передаю микрофон. Как интересно. То есть, если Волгала свободна, то ну, это что, это новый круг получается начинается? Такой как мы озвучивали. Глобальный Вячеслав, такой, на, на просто глобально-глобальный. Вячеслав, как мы и озвучивали, новый мир сотворяется. Точнее, он уже сотворен, осталось только в него перейти. Но сейчас вот это вот все закончится. Вот это, ну, спецоперация, грубо говоря, и еще некоторые события, о которых, ну, не озвучивают ни в интернете, ни в СМИ. Я так думаю, что они идут, потому что, ну, изменения колоссальные просто в мире идут. Просто колоссальные. Это я по окружению сужу и чисто вот по роликам, что озвучивают соратники, соратницы. Так что движуха какая-то идет И движуха, ну, как бы это сказать, вот кто в ролевые игры играл, я опять же повторяюсь, я это озвучил на одном из вечер. Когда перед крупным новым обновлением какой-то новый мир добавляют в игру или еще что-то. Полностью ну, устраивают такие события, чтобы вот те игроки, которые не успели что-то получить за время прохождения, чтобы успели ну, за ограниченное время вот выбить какую-то там себе штуку, навык получить там или что-то ну, что в этом роде. И вот сейчас вот это такое происходит. А вот когда оно наступит, я думаю, со дня на день. Со дня на день. Хотя даты называть не люблю. Но, знаете, хотелось бы еще вчера, чтобы это все произошло. И такие пироги. Ладно, передай мне. Позавчера. Позавчера. Сколько можно? Да, и еще такую эту самую, так сказать, открою военную тайну, которую все говорили и даже показывали в фильмах, неоднократно говорили, да? Вот, Но опять же, что Но опять же, я только во здравии, только по-доброму, только для этих самых. Вот обратите внимание, да, помните, как нам говорили, пятый элемент. Вот фильм этот даже был, да, не Люка Бессона, да, Но вот. Понимаете, подсказки повсюду. Пять вот этих элементов, да. Вот э, предлагаю это самое. Но опять же, э, я считаю, что все нужно э, э, только по здравости. Вот, потому что я так э, вижу все-таки расслоение, э, ну, опять же, расслоение, да. Кто шагнет в новый мир. Об этом великие говорили давно. Это написано и в Писаниях всевозможных. Об этом и говорилось, да. Вот. И нас предупреждали о том, что... Э, ну, сейчас давайте об этих пяти элементах, а то забуду. Ну, Предлагают просто поэкспериментируйте вот эти вещи. Да? Емкость с землицей, емкость с водицей, емкость пустая, ну, условно говоря, с воздухом, да. Огонек какой-то емкости, там, свечу какую-то зажечь, да. И емкость вашу с этими самыми, с вашими мыслями, да, вот этот пятый элемент, да. Эфир, оно же пространство мысли, вот эти все эти самые. И могу идти на здоровье. Вот. Но я предлагаю однозначно только, э, только во благо, только во здравие, только что-то полезное для себя, э, для всех окружающих, для всего мира. Вот такие вот пироги. Вот. Я так полагаю, что вот оно все, оно вот, как говорится, этот самый, да, э, показано, да, рассказано было. А нам втюхивает, что это там дико сложно и все такое прочее. Вот. По поводу... Э, но нас же предупреждали в этих вот ведических писаниях, да, там в разных там сказаниях некоторые продвинутые блогеры там э, вскользь иногда упоминают, что это э, будет обы, э, не, необычный этот переход, который э, регулярный, да, регулярно происходит э, вот эти смены кругов жизни. Вот, а это накопленные определенные такие, как бы это сказать, да, ну когда количество переходит в качество. Вот. Это будет кардинальный скачок. Ну, о котором нам, ну, помните, сколько трендят, да? Что это квантовый переход, там, еще чего-то там трали -вали. И я полагаю... Движок, это... движок сменится, движок. Да, да, Миша, благодарю. Вот, я полагаю, что это кардинально будет это э, меняться. То есть мы переходим, э, ну, как бы это сказать, да? Э, вот, допустим, Трехлебов, как говорил, он официальную версию приплетал, да, что мы... На самом деле находимся не в галактике Млечный Путь, а мы находимся в малой такой шаровидной галактике Стрельца. И вот мы пересекаем, пересекаем эту, условно говоря, эту линию, экватор этот галактический. да. И поэтому у нас вот это долгое происходит. День-ночь, день-ночь это телепает. Вот. Но рано или поздно мы должны перейти, ну, так сказать, на светлую сторону. Да, вот. И больше у нас таких безобразий не будет. Но это, я полагаю, все-таки вот это нечто похожее происходит. Вот. Ну, хотя галактики для меня это, это смешно, это просто этот самый... Молоко разливали, фотографировали и басни эти рассказывали. Так, ну, позвольте откланяюсь. очень рад был этому общению, да, даже вот фиксация какая-то, какой-то фрагмент будет, да. Очень рад, очень рад, что сегодня разговорились, раскомментились, да, соратники-соратницы. Очень интересные моменты были, очень рад. Превеликий поклон вам всем и благодарность вот, за то, что мы продолжаем нашу светлую деятельность, действительно светлую. Вот Превеликий вам поклон. Не, не думайте, что вы там это, ваши были какие-то свои, там индивидуальные какие-то вопросы. Нет, на самом деле, на самом деле, этими вопросами задается все это человечество, все это время, да, задается, пытается некоторое вопросы там решить, решить, вот некоторые там философы, которые там книги, там целые монографии, некоторые блогеры, да, ну, не буду упоминать, да, чтобы это не уж опять не волновать, да, ну вот один из известных, так сказать, блогеров, который начал сейчас пытаться к нему достучаться через энергоинформационное пространство, выкладываю ролики, ВКонтакте в Одноклассниках, вот, ну, вот этот вопрос, который якобы человечество никак не может решить что было там впервые, курица или яйцо, ну и прочее эти самые, да, вот. А я это озвучивал давно, вот это понятие род наш, э, небесный, да, вот. Это э, можно себе представить, это эту ленту Мёбиуса, да, которая безначальная и бесконечная, уходит в бесконечное будущее и приходит, условно говоря, из безначального прошлого, вот. Просто бездна этого, времени там не существует. А если еще представить не ленту Мёбиуса, вот. А если это представить, вот, как вот Рахман Турер говорил, да, Кембрик такой, да, световод, как я говорю, то есть мы идем в этом световоде, вот, ну, мы э, в состоянии здесь и сейчас, вот, и проходит через нас вот этот поток, вот этот мировой. Если представить, что это все идет бесконечность, замыкается, так сказать, и приходит без начала. И это только в трехмерном пространстве, условно говоря, да, вот, допустим, шар по трубопроводу, фу, куда-то летит, да. А если это еще выйти на это понимание многомерности, это вообще легко, ну, я, я так озвучиваю, попробуйте это осознать, э, легко это, и просто это получается, да. Вот это и могущество, и это бесконечность, и безначалье, тогда очень легко и просто. А для этих, которые ищущие, да, что было впервые, да, курица или яйцо, или там еще какие-то вопросы, да это что даже в это, э, э, Мир Дикого Запада, в принципе, рассказали. Это все появилось одномоментно. Стартует определенный план бытия, да, определенный этот самый круг жизни. Он стартует, все, это вот как компьютерная программа. Вы запустили, все, и погрузились вы в эту игру. Все, оно уже там все есть. Дошли вы там до какой-то точки, что-то сделали или нет, но в игре это уже есть. Но надо еще выйти на это понимание, что вы уже и отыграли эту игру. И вы являетесь э, даже автором разработчиков этой игры. Вот когда вы вот это вот попытаетесь одновременно, да, вот это вот понять, да, что вот это вот, и вы так прочувствуете, да, действительно вот это ощущение, ну, приближенное к эйфории, э, э, ощущение приближенное к Богу. Вот, вот такие вот пироги, да, надо выйти на вот это вот понимание. Опять же, ни в коем случае не бояться, вот, стараться находиться все время в движении, и вот эту свою точку сборки э, стараться, э, ну, чтобы она была все время активная. Вот, даже когда вы уходите, уходите условно говоря, там, отдыхать физическое тело, укладываете баньки, да, вот, все равно, чтобы э, в другие миры, вот. Насколько это успешно, это все, опять же, наработки. Процессы эти идут. Эти процессы идут, и сейчас процессы эти позволили ускорить эти процессы, да, чтобы мы, вот, как вот Миша сказал, да, чтобы мы подошли к определенному этому самому, вот, даже те, которые отстающие, им дали определенный такой э, фору определенную дали, чтобы они все-таки добежали до этого финиша вот, и со, со всеми этими плюшками, которые, в принципе, им присчитаются. Вот, вот так вот. вот э, При великие поклоны и благодарность, еще раз неустанно повторяю. Да? Даже те, которые будут это все дело смотреть, вы тоже, так сказать, соучастники всего этого и безобразия, и всех этих успехов. Вот, потому что э, ну, мир так он устроен. Даже те, которые там, блин, одним глазом глянуть как-то, ой, что-то это не то. Вы уже, как этот код Шредингера, да? вы уже все равно. Вот, явились э, вот этим, да, э, соавтором, маленьким таким соавтором, но вы там тоже отметились, да, вот, и я надеюсь, даже те, которые когда-то еще там это все дело посмотрят, да, или сразу э, в виде какого-то пакета воспримут э, при перемещении э, в наш новый, настоящий, э, действительно дивный, вот, не в плохом смысле этого слова, а чудный наш мир, вот, Всем добра, тепла и света. Вот. Я откланиваюсь. Спасибо. Да, доброй ночи вам. Все, спасибо большое за встречу. Всем привели поклон и благодарность. Я... Обязательно будем общаться, встречаться. И перенесем все самое нужное, все самое важное, что действительно полезное в этот новый мир. И сами смело уже и вторую ногу туда вступим.